Всем привет, друзья! Привет! Сегодня мы вам расскажем о том, тяжело -то хрипло, <кươi> коронавирус. Ну до нас добрался. Ладно, так, все, давай еще раз. А, всем привет, друзья! Сегодня мы вам расскажем про наш клип "Эпоха стукачей" группы Иван Рок. Мы расскажем вам про то, как мы его записывали, и в целом просто немножко вам расскажем о нем. Ну, конкретно у меня была идея просто вспомнить э, моменты какие-то смешные или какие-то интересные из процесса съемок, когда мы это делали. Потому что это было уже почти полгода назад. Вот, да, мы снимали его в декабре. Много времени прошло. Но хочется просто вспомнить что-то такое интересное, может быть, посмеяться, поностальгировать. Вот. И, может быть, заново пересмотреть клип. Вот для этого мы взяли компьютер, и будем смотреть, и, собственно, вам тоже показывать то, что мы смотрим. Это не реакция, то есть это не видеореакция, это видео-открытка, видео так скажем. Давай расскажем сначала, как мы готовились к съемке, потому что мы все это делали... Сколько у нас был человек? На самом деле мы к этой съемке готовились год. Ну правда? как, ну не год, ну не. Год, год, ну год мы готовились. Ну как? Это мы раз в месяц, когда садились. Писали, попробовали, написать Ну, это не готовились. На самом деле, мы готовимся к ней две недели. Я думаю, что мы просто тогда еще не созрели к съемке этого клипа. А в декабре мы наконец-то взяли. Ну, мы поняли, что, во-первых, песни просто поются определенные даты, и мы не могли выставлять. Мы не могли как бы снимать этот клип позже конца 2019 года. И, соответственно, мы были вынуждены это сделать. Я хотел вспомнить какие-то про нашу команду, с которой мы это делали, и вспомнить про людей, с которыми мы снимали это все, потому что нас было не очень много. Нас, нас реально в реальности было, можно было перечитать по пальцам. То есть Иван, Влада, я, Володя, Но ну, это практически участники группы. Мы снимали, Плюс, это, снимали ну, это без бассейна. И визажист. Стилист Ангелина и визажист Олеся. Вот. И все, да? Да, все. Вот. сколько человек получается? Я не смог посчитать. А. Иван, ты, Володя, я, Олеся. Ну, в общем, посчитайте в комментариях, я просто не могу не получать. Да, в общем. Шесть человек примерно. семь может. В общем, э -э вот я... этой командой мы собрались и сделали все своими силами. Это было довольно-таки непросто, я так скажу. То есть это было нелегко, но это было интересно. И я помню, как мы, ну, в общем все вот эти все брали в аренду все сами, ездили везде сами. У Нас не было там грузчиков, помощников, все таскали все барабаны там все остальное тоже сами. Была и с дым машиной, тоже про которую да, рассказывал. Кстати про студию. Со студией в и так очень, далее. В Москве очень сложно найти студию с полностью черным фоном. Я не знаю по какой причине у нас их просто нет. А ну, да, павильонов да. вообще тоже никаких нет. Нет, там и... есть несколько студий, но есть одна на каком-то шоссе, я помню, да. Ну просто полностью часов. студию с черным фоном вы так спокойно в Москве не найдете. Только фотофильм студия. Но не только с черным фоном, чтобы она вся черная была. Да, черный циклорад. фон хорошо, да. да, но пол может быть белый. Вот, и та студия, которая на каком-то шоссе находится, про которую я забыл название, она еще, к всему прочему, дорогая. То есть в студии есть... То есть, если вы хотите как-то бюджетно снять, то это тоже будет довольно-таки тяжело сделать. Вот. И мы нашли как бы подходящую студию, но и там тоже возникли некоторые сложности, потому что с черной цехлорамой, как оказалось, нельзя использовать домашину. Да, то это есть... я узнала только в день съемки, и, естественно, нужно было как-то выкручиваться. Мы купили. И в тот же день мы поехали да. утром на склад и купили два рулона пленки. вот и мы... потом в итоге не У нас в плане было застелить этой пленкой весь пол чтобы дым-машина, она имеет свойство э, плевать. она плюется, да. да, такими жирными следами, но она плюется только как бы в радиусе, вот, не, не знаю, там, нескольких метров э, около себя. Ну, максимум метр, там, да. полтора, да. То есть, а э, студия, в общем, как мы в итоге решили проблему? Мы поставили просто дым-машину прям в самый угол э, студии. Э, там, где с... не было циклорамы. Да, там, где не было циклорамы, вообще фон, в принципе, мы... Меня туда поставили и сами спокойно снимали. И, в принципе, так мы и решили эту проблему. В общем-то, проблемы-то никакой не было, по сути. Ну да. да. Ну, просто работники студии очень как-то нервозно, так, так скажем, кажется, отнеслись даже... к нашему решению использовать машину поэтому, ну, Мне кажется, они бы... просто неадекватно даже не ну не то, что неадекватно, у всех у всех разная степень, как бы, адекватности. Вот. Что еще я хотел сказать? Мы изначально задумывали, как бы две. Параллельные какие-то сюжетные линии. Да, у нас было две сюжетные линии. Естественно, одна из них это сами музыканты, которые просто играют в клипе свою музыку. Ну да. вот. А второй, второй это сюжет. символично, как бы люди в масках, которые, как бы. Но тут уже такая символика, каждый может интерпретировать по-своему. Мы не будем рассказывать вот специально, что, какие, какие кадры что значат, потому что, как по моему мнению, это не имеет никакого смысла. Каждый человек в любом случае из этого клипа найдет свои ассоциации. И то, что мы расскажем, может вообще быть вам не близко, а вы увидели там совершенно что-то другое. Поэтому то, что мы хотели сказать, мы сказали в клипе. Вот. Мы, как бы, у нас нет сейчас э, нет идеи прям досконально все расшифровывать и э, объяснять. Вот. Есть просто желание поделиться какими-то впечатлениями о том, как это все делалось. И, э, потому что мне очень например, понравился процесс, хоть он был тяжелый, но такое как бы, не забывается. И это как бы ты делаешь раз и на всю оставшуюся жизнь. Самое классное в съемке – это классное, именно что? процесс, да, даже, да, а не результат. Да, я согласен. Ну, результат тоже классный. <laughs> Если ну, результат ну, бы ну, не вот. получился, то все было бы на смарку ну, Естественно, мы провели там несколько недель просто сидя за компьютерами и просто вот нервозно монтируя все эти кадры, пытаясь составить из них целостную картинку. Это тоже было отдельная как бы эпопея. Ну, тоже было интересно. Вот, и даже, даже не, я бы не сказал, что сильнее выматывать съемки или монтаж. Это, наверное, зависит от того, какой вы сценарий напишите, потому что чем более структурированный и понятный, и как бы четкий сценарий, тем меньше надо на монтаже париться. Так скажу. Ну, я бы сказала, то, что монтаж у нас получился все-таки по работе более кропотливым, чем даже съемка. Да, согласен. Мне, например, важно было потом на постпродакшене добиться такого пленочного эффекта. Мне не хотелось сделать какую-то вылизанную картинку. Так как я снимаю на Sony Alpha 7 R3, получается достаточно, ну, понятное дело, современная, как бы, цифровая картинка. а Не знаю, это лично мои какие-то вкусовые предпочтения, и я очень долго сидела и трудилась над цветом, над эффектом, я пыталась подобрать правильное зерно. Это, на самом деле, очень сложно, и нельзя просто так с первого раза взять и Просто наложить какой-то эффект, это делается все вручную, естественно. Но... Ну да, цветокоррекция — это отдельный вообще, можно сказать, такая, такой этап в разработке такого клипа. Так как я вдохновляюсь uh, еще по, большему, по большому счету uh, разными клипами старых рок-групп, мне, естественно, очень нравится старая пленочная картинка, и я просто не могла обойти стороной как бы, этот момент и в нашем клипе. Мне тоже хотелось сделать какой-то вот фидбэк небольшой, а, так как мы еще брали разные исторические события, я думаю, что в совокупности это смотрится достаточно красиво и в тему все. Вот. Это такой амаш получился? Да. К пленке. Да. Угу. да. Это про организацию хотел ну, сказать. Да, Потому что мы все это сняли за один день. И, ну, в принципе, клипы они не снимаются долго, это же не кино. Но с другой стороны как бы учитывая количество человек, что учитывая у нас такая маленькая команда, мы все делали сами. Вот, например, барабаны, которые вы видели в клипе, это Володина барабаны, личные. Все микрофоны, стойки я ездил арендовал, вся одежда это часть, да, часть Ангелинина, маски маски вот, разрисовывала Олеся, разрисовала то есть это такой командный труд. Вот, и как бы каждый человек, это как шестеренка вот в этом огромном механизме. Вот, естественно, все было завязано на времени, что у нас студия была арендована сколько часов? На 10, по-моему, да, на 10 часов. 10? Да, с 12 дня до 22 вечера. Да, вот приехав со съемки, ощущения такие, как будто, я не знаю, я толкал на взлетной полосе Боинг 747 весь день, чтобы он взлетел. Ну я не знаю, что чем еще сравнить, что я пытался вылезти из болота. То есть невероятное количество усилий, которые тратишь. Но во время процесса ты этого не замечаешь. То есть энергия она как бы все время почему-то откуда-то подпитывается. а в конце дня, когда ты приходишь домой, ты ложишься на кровать и такие ощущения, что ты просто все. Это был последний день твоей жизни, и, в принципе, тебе больше ничего не нужно. Да, это правда. Ну, сейчас мы можем. Мы хотели посмотреть какие-то некоторые кадры. Может быть, они нас наведут на, на, на разные мысли. Вот, мы что-то еще вспомнил. Что-то вспомнил смешное или просто интересное. Вот так что включай. Ну, давай. Вообще у нас клип делится на две части, если так образно говорить. И.. Важно было, на самом деле, на съемочной площадке очень грамотно распределить время. Uh -huh. Мы почти могли не успеть, на самом деле. Мы снимали... Сколько? Мы шесть часов снимали первую часть. Хотя, на самом деле, сейчас вот я смотрю, я понимаю, что можно было и меньше. И вторую часть с гораздо более сложным светом. Мы на нее потратили где-то 3 четыре 4... Да, да где-то три-четыре часа. И, ну, в общем, на самом деле... Очень важно, очень важно правильно распределить время на съемке. Mm -hmm, согласен. Очень, на самом деле, так всегда очень много каких-то кадров потом появляется, которые тебе еще, оказывается, потом и не нужны вовсе, вовсе. Вот один совет могу дать всем музыкантам, которые снимают клипы, и которые хотят, чтобы их клип получился динамичным и крутым. Музыканты, пожалуйста, позируйте все выкладывайтесь максимально. Выкладывайтесь на 100%, на 200%. Да, над, 200 на 200%, Потому тысячу. что камера, она... А, она не видит то, что происходит у вас в душе. Она видит только то... Она, видит, она да, видит. только то, что вы делаете. Да. Если вы, если вы как-то прониклись музыкой и забыли о том, что на вас смотрит камера, и вы не особо как-то пытаетесь позировать и э, вкладывать какие-то эмоции, то, по сути, в клипе... У вас вы будете просто стоять столбом, и не будет неинтересно просто смотреть. Просто считайте, что ваш клип почти провален. Вот я так сказал. Ну скажу. да, но это очень-очень да. важно, выложиться именно внешне на 200%. Я это просто по себе понял, потому что я смотрел на некоторые свои кадры, где я не особо, особо как-то позировал, просто стоял и играл. И эти кадры мы в итоге не смогли просто никуда вставить. Они оказались... Не, ну, их нельзя использовать сейчас. Потому что они... Само, сама стилистика клипа, она очень динамичная, быстрая, резкая, рваная. И, ну, это, конечно, зависит да, от стилистики клипа. Если у вас, конечно, все такое, медленное такой какой-нибудь вальс, то, конечно, я не думаю, что вам нужно сильно, сильно трясти много головой и э, там, кидаться гитарами, но если у вас какой-то такой рок-хит, то я бы советовал просто максимально пытаться выкладываться. Это вот мой личный совет, как бы, музыкантам, которые снимаются в клипах. Ну что, теперь мы можем, наконец-то, посмотреть наш клип. Мне очень нравится кадр, где ты бьешь ногой мне в камеру. Mm, Это да, выглядит очень эффектно. Хороший кадр, да. лет одиночество, Время Про проектор У нас, я бы даже сказала У нас даже три Три темы uh -huh. в нашем клипе Ты Да, штуки. Получается, что Первое, это мы, когда мы снимаем с обычным светом Показывая музыкантов В их обычном обличье, я бы так сказала Второе, это Такая сквозная, вот, вот это вот как раз сквозная, когда проектор, через который, через который мы показывали все вот эти события, они проецируются на самих героев, и герои ну, мы как бы готовим зрителя к тому, что будет в третьей части, и получается, что все эти события герои как бы сами переживают. И третья часть — это как раз вот съемка с красным, таким ядерно-красным светом, но mm -hmm. сейчас мы вам ее тоже покажем. 118 не видно Еще мне <свят> очень нравится кадры, где мы сзади, где я снимаю сзади вас. Не знаю, как-то это эффектно смотрится, еще этот контур свет. Я только сейчас хотел сказать, кстати, довольно смешно было, когда ты так обошла меня сзади. <свят> <свят> довольно смешной кадр. Но здесь очень круто по монтажу получилось, что... «Скорая» проехала, я так помню, да, и что-то там еще. Небо затянуто, рвутся Да, то есть один кадр, потом едет «Скорая» и другой кадр. То есть это такой э, переход от одного кадра к другому довольно ну нетривиальный, я бы сказал. То есть не просто стык-стык, а через вот такой как бы э, элемент. Мне, мне очень понравился этот переход, вот я его очень люблю. А на дворе опять 18 тысяч Да. Мне еще прикалывает тот факт, что этот проектор, он проецирует как будто на, на основные, на основные как бы части лица, то есть на глаза, на рот, там, на уши, угу. то есть на основные как бы органы чувств человека, то есть что мы видим, что мы слышим, что мы как бы чувствуем, ну да, Тоже да. -то так символично получилось. Не важно, кто ты и с кем ты, ночей. И смотри, как жрет 19 вот это очень классно, когда они шагают. Это из Северной Кореи кадр? Или? Да, я взяла это с выдержки просто Северной это, Кореи. Это очень круто, потому что э, песня имеет такое, как бы, э, немножко марш ритм, вот, я бы сказал. И они прям, мы нашли, Влад нашла этот кадр, и он идеально по темпу, да, мы даже его не ускоряли, по-моему, он, он такой и был. То есть мы, мы просто подставили его так, чтобы они шагали да. в э, темп. То есть, грубо говоря, они шагали в темпе нашей песни. А вот здесь да идут темы с животными, это тоже фишка, которую мы придумали на монтаже. Ну, точнее, мы ее сняли-то изначально с проектора, как мы расскажем <laughs> все про, то, как мы снимали а, некоторые видео, переснимали как бы с. А, мы а, проецировали с, потом да. на стену и с камеры уже снимали по второму разу. Проектированная на стене. Да, чтобы как бы не на монтаже а создавать. Чтобы вот эти получился эффекты. такой эффект mm. какого такого такой какой то испорченность опять эту уже пленки, ну, как бы чтобы это все гармонично само да. смотрелось э, с основной как бы частью, которую мы сами уже, ну, которую мы снимали музыкантов там. Скорее эффект старины создался, то есть что это не, не сейчас происходит, а когда-то когда давно происходило, то есть это такой эффект э, э, не знаю памяти можно сказать, вот. то есть что -то у человека как будто в памяти это проносится, то есть вот может быть такой эффект тоже создается. Вот, начинается наша вторая часть. Доставал из широких Теперь он глядит за Я, кстати, вспомнила, как мы снимали вот эти кадры, где тебя бьет Иван. Мы это снимали вообще в самом конце. Мы вообще боялись это не успеть. Это объявлялось... последние 30 да. минут съемки, и там так смешной момент был, что мне Ангелина завязывала руки. Вот, и что-то... А, приходит и завязала... Он... Да, да, завязала мне руки, и приходит этот администратор, и он что-то сказал... Как он сказал? Там крутой момент было? был смешной, когда Ангелина мне завязала руки сзади, я сел как бы на, на стол, и Иван меня так толкнул, я как бы не ожидал. И он если довольно сильно, сильно толкнул, я... а у меня еще рот был заклеен. Я потерял на равновесие упал как бы на, на пол. Вот, и еще перековырнулся через себя, и начал там мычать, все начали почему-то смеяться. Я не понимаю, чего вы смеетесь, если как бы, я человек падает, но уже как бы нервы были на пределе, это было, были последние минуты. Да, вот. и если бы мы их не сняли, все, клип был бы провален, это вообще чуть ли не Я не ожидал, ключевые, что я, да, я перекувырнусь так за спиной, но это, конечно, не вошло никуда. Это просто, я, я это помню лично, что он меня вроде как не сильно толкнул, я потерял равновесие и свалился с этого стола, вот. но. Вот, вот эти последние кадры, как бы, нет, мы их не придумали на съемке. Э, придумали мы их заранее, но вот именно э, успе, э, снять мы их, как бы, успели лишь на э, последних минутах. а да. кто-то устанет Мне очень нравится, как Иван здесь работает эмоциями. Мне тоже. Ему чтобы это вот эта проходка крутая. Вот Это проходка, которая была, она как из Рамштайн, вот клипы Дочленд. Ну, конечно, у нас не такой масштаб. Дочленд, <laughs> они когда еще там э, было сюжет про нацистских... Этих, а, да, э, да, да, да, да. Они идут вот так вот. Да, я, я поняла, про что. Вот. Я, кстати, не случайно сделала два таких, две таких сюжетные линии в соло. Я нашла какое-то видео про то, как значит, взрывают атомом, то ли, то ли это на Луне снято, то ли это в каком-то не. Может быть, они тестируют атомную бомбу? Да, скорее всего. И мне как бы хотелось сделать такой параллельный сюжет, что. Наверное, скорее, может быть, то, что я даже почувствовала во время того, как ты играешь это соло. Mm -hmm. То есть, такой вот взрыв некий. Не знаю, просто это очень как бы звучит, э, не знаю, очень такой, как будто крик, крик души какой-то. И какой-то ну, взрыв да. как будто, да, ну, на, на самом игре. деле, соло достаточно так вот внутри, оно как будто тебя куда-то торопит. То есть, как будто тебя куда-то толкает, торопит. Mm -hmm. И мне так кажется, ну я так чувствую. Просто со стороны слушается, как будто оно вот кричит о помощи кто-то и кто-то тебя куда-то куда -то торопит быстрее быстрее а тут ты не успеешь и вот тут вот дома взлетают э все как бы взрывается это тоже как бы э сигнал о том что надо бежать надо уходить это э но ну, это уже максимсиики клипа уже идем такой план подбираемся но туда не будем заходить вот просто ну, а что эти кадры навевают, какие мысли Кадр с самолетами, видимо, мои любимые. Переход крутой. Вот этот кадр, момент, когда на монтаже, когда резко сменяются все кадры, там, там две сюжетных линии ну, такие, не сюжетных линий, там два сюжета о том, как животные охотятся за другим животным, там леопард за кабаном охотится и крокодил за... Антилопы. за антилопы, вот. И это может быть сразу не, не так понятно, потому что мы давали каким-то друзьям смотреть или знакомым, они как бы сразу не прочитали, что это два сюжета, но мне кажется, они очень, очень классно дополняют друг друга. Вот, и такой создается эффект какого-то напряженности, какой-то, может быть, страха. Вот. Ну, ну, страх, мы да. пытались как бы, это сделать. Вот, мне кажется, что это получилось. Вот, и тот момент, когда он бьет телевизор, тоже интересный, интересный как бы, факт. Потому что мы изначально купили два телевизора. Мы купили два телевизора для этой съемки, но... Первый Представьте себе, он огромный. Да, ну, он один огромный, он, наверное, килограммов весит 40, может быть 30, не знаю, 30-40. Но проблема в том, что его абсолютно неудобно тащить. И он, он просто он, не подъем. По размерам он, он где-то, не знаю, вот такой. Ну, да. Нет, ну, такой да. Ну, да. Короче, большой, серый такой телевизор. Uh, Какой-то мужчина продавал его, с, причем с 17 этажа через лифт его этот маленький лифт тащили, этот телевизор. Это, конечно, было тяжело. Потом вот. мы поняли, что нам вообще абсолютно не подходит, и мы да. поехали в тот же день, сразу же после этой же покупки, да. в другое место покупать телевизор. Поменьше, и вот, маленький. Да, вот. Это вот он и был. Потому что мы изначально как бы, хотели в сценарии, прописали, что мы хотим снять кадр с телевизором, как разбивается телевизор. Но потом мы посмотрели, что разбивать телевизор с лучевой трубкой может быть довольно проблематично, особенно в и студии, опасно. потому как он взрывается. А нам именно такой старый телевизор нужен был. Вот. И мы решили в итоге сделать кадр с э, ногой, как э, будет Иван бить телевизор он будет падать. Ну и вообще телевизор, он не случайно как бы появляется у нас э, в клипе. Ну да, потому что все проецируется как бы через телевизор получается. Да. Как бы, весь клип мы смотрим как бы через телевизор. И вот когда кадр он его убьет э, ногой, э, мы там постелили естественно подушки в этой студии везде. И я там стоял, мы с Володей стояли и ловили этот телевизор что он падал, но на самом деле то, что кадр, который, который здесь в итоге мы используем, это первый, первый кадр, то есть это с первого, первый дубль с с дубля. но часто такое бывает, да, поэтому лучше всегда готовиться к первому дублю Ну, вот последние кадры, когда с, там милиционеры уводили, уводили на митингах людей, это были, с, это были кадры с митингов, которые проходили летом прошлого года. Вот, мы их туда вставили. Ну, они тоже довольно неплохо подходят, мне кажется. Ну, в общем, ребят, вот такой вот клип мы сняли. Надеюсь, что вам он понравился. Посмотрите его полностью Ну Лично нам он понравился качестве. даже его больше снимать, чем конечный результат. Но конечный результат тоже понравился, естественно. В общем, пишите в комментариях, что бы вы, может быть, еще хотели узнать об этом клипе. Ну или о каких-то других наших ну, работах да. они есть. Мы планируем в будущем снимать еще один клип на песню нашей группы. Вот как только карантин закончится, мы сразу его будем снимать. Если хотите какие-то бэкстейджи или интересную информацию, пишите. Мы будем ее как-то вам предоставлять через какие-то каналы, лайвы. В любом случае, на каждом из наших инстаграмов вы можете найти кучу интересной информации. Вот, заходите. Подписывайтесь, а, Да, ссылки, ссылки на инстаграм будут сейчас вот здесь. Это на мой и вот здесь на Влада. А вот здесь на наш общий. Так что заходите. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Ох, уж и есть. Только пожрать бы.